What's <laughs> that? Ну, рассказывай, как это было? В общем, дело было так. Нахожу я домой и начинаю делать домашние дела. Ну, там, сложить вещи, повытирать пыль. И нахожу вот эти странные часы. Какие интересные часы. Да еще и старинные. Дело в том, что я их туда не ложил. Мало того, это вообще не мои часы. Может, родители положили или Марго? Кстати, где она? Она с родителями на дачу ехала? Ну, часа три назад. Женя, Соня. Соня, ты куда пропала? С родителями на дачу ехала Ну, часа три назад Женя Соня, я тут Женя Ты как там очутился? Соня, ты мне не поверишь Эти часы Это настоящая машина времени Когда я сказал что-то про Три часа я оказался в другом времени Так, стоп Когда я перенесся в прошлое Я увидел какого-то человека И мне показалось, что он что-то ищет Подожди, посторонний человек? Да. Энтити-303. Да кто он такой? Он меня немного пугает. Меня пугает никто он такой, а что он так легко до нас добрался. А сколько времени? Кстати, о времени. А где часы? Ну а где часы? Я думала, они у тебя. О, вот же они. А это что? Вы пожалеете. И что это значит? Сонь? у меня есть подозрение, что Энтити-303 и не уходила из квартиры.